потому что изначально его все-таки цель была Украина, да, насколько мы помним. Причем я бы сказал даже, что это именно а цель... Я готов с этим поспорить. Я вообще считаю, что Украина никогда не была для него стратегической целью. Не вся, не по частям. А что тогда стратегическая цель? Вот, э, сначала введу некую дефиницию. Есть три порядка целей Кремля. И я сейчас не оговорился... Это цели Кремля и цели правящей сегодня в России элиты, узурпировавшей в ней власть. А не личные цели Путина. Не надо упрощать ситуацию. Если бы были личные цели Путина, и они не совпадали с целями достаточно широкого слоя контролирующего власть, то мы бы сегодня имели другого Путина. Итак, есть три своей точки зрения уровня цели. Стратегический тактически обеспечивающие эти стратегические цели и тактически такие экстремальные, то есть цели аварийной ситуации. Вот стратегической целью, с моей точки зрения, является изменение баланса отношений между Россией и США, в первую очередь, но США, понимаемые коллективно, как бы вместе со всеми их союзниками. Собственно, стратегическая цель – это вывести Россию из-под давления. То есть Россию выдавливали все эти годы из комфортного для нее политического пространства. То, что ее выдавливали, в этом виновата в первую очередь она сама, потому что она медленно и неуклонно, превращалась в Турцию 19 века, в больного человека Европы. А что можно делать с больным человеком? Его отправляют в госпиталь. Вот Россию, главный неуклонно, отправляли в госпиталь. И она решила, что она может военной силы, военной авантюрой, опираясь на свою ядерную мощь, непропорциональную всей другой ее мощи, эту ситуацию переломить. Вот переломить эту ситуацию, заставить уважать свое ядерное оружие и забыть о реальном месте России в мире, сокращающемся сегодня, это и есть стратегическая цель этой операции. Противник у Кремля один, США, цель «оставьте нас в покое, дайте нам тиранить свой народ так, как мы хотим воровать, так, как мы хотим делать, что мы хотим». Отвяжитесь. Отвяжитесь в мягкой форме, отвяжитесь. Второе, уважайте, что вокруг нас должно быть санитарное поле, выжженное поле, как хотите, санитарный кордон два. И третье, там, где у нас есть интересы, пусть это Антарктида будет, будем по каждому вопросу договариваться. И вот все эти стратегические цели, они в этом Лавровском меморандуме января записаны, это и есть стратегическая цель. Вот почему-то все про него забыли, все считали, что это там какая-то такая Бумажка была. И цели эти, эти цели, не Путин заложены. Все эти цели растут из 99 -го года как раз. Они растут из того унижения, которое перенес Примаков за товарища. Когда он развернулся над Атлантикой. Когда Россию послали на три буквы. Запомнила эта русская элита. Нашла орудие для реализации своей обиды, это Путина. Там потом много злокачественных вещей произошло, но в основе этой Вот это стратегическая цель. Долго думали, как к этой цели подойти. Нашли способ, тактический. А сейчас мы покажем вам на примере Украины, что мы что хотим, то и сделаем, и ничего вы нам за это не сделаете, и мы вот одним там, ходом вот, пешку проведем и станем ферзем. Вот это была тактическая цель Украины, это была тактическая цель, с помощью которой хотели этот рычаг задействовать, перевернуть ситуацию. Вылепли в Украине, заляпли на войну, которая не по силам. И тогда возникла уже цель аварийная. Выдернуть ногу из трясины, каким-то образом зафиксировать временный мир, перевести дух, осмотреться, но ну, так выйти, чтобы сохранить лицо. А как сохранить лицо? Это вот это вот вся... История, что мы сходили по воду, и нам больше ничего не надо.